Я служил фараону много-много лет Моя задача записывать то, что решено До меня это делал мой отец, а до него мой дед Мы многое записывали и многое видели Фараон живой бог, он возрожденный гор И станет Осирисом после смерти все в Египте живут и умирают по его божественной воле. Так должно быть. Мы все его дети. Фараон любит нас всех. Мы завоюем весь мир, чтобы принести каждому счастье быть одним из его детей. Даже если фараон не будет нас об этом просить, мы это сделаем. Его враги будут повержены, ночь и тьма заберут их, пески покраснеют от крови. Да будет так, ибо так сказал фарау. Так за.